Народ, всем привет, это канал ВДВ Стрим, и сегодня хотел бы вам рассказать про несколько вещей, которые я заказал с сайта всемайки.ру. Как вы знаете, я с этого сайта, вещи заказываю уже не первый год, поэтому будет очень честный и действительно проверенный обзор. Для этого нам понадобится посылочка, которая, кстати, пришла мне на Дальний Восток за 4 дня, очень быстрая доставка. Также для этого нам понадобится гантели 10 кг, радио здоровой ну и кое-что еще по мелочи. Зачем это надо? Скоро узнаете. Поехали! Ну что, приступим. Помимо всего прочего, хотел бы рассказать, что по ссылочке по данным видео есть скидочка 15 15%. Ею можно воспользоваться. Также хотел бы вам сказать, что э, я этими вещами, которые уже несколько лет пользуюсь, и по качеству, по качеству оно идеально. Ну не то, что идеально, но очень-очень классно по качеству. Принты можно заказать, там, не знаю, сотни тысяч разных вариантов, какой вам больше нравится. Я лично, кстати, вот эти вещи делал сам, нарисовал у них в программе и себе, естественно, заказал. Ну стирал я уже их, не знаю, ну раз в 40, наверное, уж пока играешь, ну это действительно по идее, поэтому стираю. И самое главное, оно не линяет. Это немаловажно. Потому что я покупал вещи на разных рынках, магазинах. И когда ты их начинаешь стирать, они линяют. Эти вещи не линяют и не выгорают. Этот костюмчик у меня брат тебе заказал. Это заказался я себе рюкзачок на вырос. Скоро объясню почему. Ну а также кое-что еще. Что? Ну, скоро будем открывать. Ну давайте начнем для меня самые важные вещи. Это вот такой вот рюкзак это уже не первый рюкзак который я заказываю поэтому могу гарантировать его качество вот еще один вот такой замечательный у меня заказывала себе жена субариска вот а это я себе заказал я хоть и являюсь субарисом но я хочу поменять маршрут. на какую скоро вы поймете ладненько давайте расскажем во первых я кое-что добавил от себя там можно, кстати, редактировать еще готовые дизайны, не стоит забывать. Вот такой вот рюкзачок, кстати, не маленький, сейчас мы проверим его вместительность, для этого нам понадобятся вот эти вещи. Есть передний карман, кстати, запечатки идет не только на внешнюю сторону, да? буду пока показывать, что это не только на внешнюю сторону, сейчас. но еще и на внутренней стороне тоже идет запечатка вашего пинта, который вы видите. Можно, как вы поняли, сделать все, что угодно, и вряд там просто тысячи. Значит так, большой кармашек туда можно положить воздух, документы, там ну, много разных вещей. Там, наверное, документы можно положить. Э -э, прошит, он, прошит он, хорошо. Внутри есть еще один замок потайной. А соответственно есть еще кармашек для того, чтобы можно было положить в ноутбук. В общем, выглядит он вот так вот. И как вы поняли? Новая машина, которая хочет быть, это будет Range Rover. <с> Рано или поздно я его точно возьму. Но пока можем ходить с рюзачком по уедем. Далее проведем наш так называемый тест-драйв на крепость. Потому что у меня уже было за мою жизнь много рюкзаков и они действительно летят очень быстро. Так, что для этого нам понадобится? Нам понадобится одно большое здоровое радио, как видите, оно не маленькое. Поставим сюда его. Нам понадобится 10 килограмм, Сыграла музыка. Небольшая <смех> заставочка. Также нам понадобится, как вы поняли, место еще у нас есть. Мне понадобится так, книжка. Почему бы и нет? Почитать на природе по на отеле, манго. Место еще у нас тут есть, да? Отлично. Причем ставим ее не вот так вот, а вот так вот. По ширине, сами понимаете. Места много. Ну прежде всего пускай будет кружка. И это все, и это все замечательно закрывается. Как видите, место там еще есть подпись материаль. И очень, это очень много весит. Причем, смотрите, э, действительно очень хорошая прошивка. Вот так вот. Вот поднимаем, да? Тяжело. Очень-очень хорошо держится. Значит можно долго протестировано ну, в том рыжечке. Думаю, что белком немножко закончится. Давайте распечатывать дальше. Кстати, пока что. А, еще боковой карман есть. -мо. Под водичку. Отлично. Блин, тяжело. Ладно, поехали дальше. Этот костюмчик заказал себе брат. Разные варианты там костюмов есть. Много чего. Я бы заказал себе еще один костюм. Хотя у меня есть суббористский вот такой вот костюмчик. Тоже спирный, тоже не меняет. Поехали дальше. Тоже заказал мне, точнее себе брат. Ну, штаны он заказал просто черные. Без какого-либо принта. Хотя можно было залить. Ну, как вот эти. Поехали. По качеству. По качеству Качество хорошее, резинка, как вы поняли, веревочки, внизу тоже идет резинка, соответственно, тоже не линяет, два кармана. Не, на ощупь, на ощупь, очень классно, потому что говорю, я заказал себе, жене, брат себе уже заказывает на этом сайте. Слушай, таких вещей, ну честно, ну, нигде на рынке не купишь, просто таких вещей на рынке нету. А тут идеальный, классный дизайн, то, что тебе в душе захочется. Так, резинка внизу по черненькую, сверху он взял красненькую. Фина у него. <с> Тоже черная. <с> Вы спросите, что же там есть? Сейчас покажу. Мой брат, как и я, является фанатом группы Кукры Никсы. И это с обложки последнего альбома группы Кукры Никсы. Здесь есть капюшон, соответственно есть.. Зарядочки. Кстати, размеров очень много, от очень-очень маленьких до да, ну, просто здоровых. Поэтому, какой бы комплекции ты ни был, ты всегда найдешь вещи по размеру. Так, открываем. Так, что еще есть? Впереди вот такие вот два кармана под руки. Внутри она вот так вот выглядит. шита Блин, да что? А ну, да, вы же не знаете. шита очень качественно. Нитки нигде не торчат. например вот одной ниточки, которая внутри... Это внутри... Снаружи все классно прошито. Никаких, честно говоря, претензий нету. Сейчас повторяюсь, вся семья уже ходит <свят> в таких вот костюмчиках. Поэтому лично я ну, вам бы рекомендовал. Так, самая последняя моя распаковочка. Это я заказал уже лично для себя тоже. В очередной раз. Напоминаю, что есть. Э, Ссылочка под видео. А смотрите, только меня, перед чем я вот эту дрянь открою. Дело в том, что там есть скидка не только на самом магазине, да, там если в магазине есть на скидка 20%, то по моей ссылочке, по данным видео, если вы напишете VDS 51, по VDS, то соответственно получите еще 15%. То есть там было 20%, добавляете еще мои 15% и получаете скидку уже 35%. Согласитесь, немало, и можно неплохо так сэкономить. Так. Так, мне что нравится, каждая вещь очень отдельно запакованная. Чтобы моя вещь не помялась, смотрите, что они вложили. Они вложили две картоночки. Честно говоря, не ожидал, думал, просто засунут тетрадку. И все. А нет, две картонки. Поэтому данная тетрадка дошла ко мне в целости и сохранности. Как и вы поняли, я тоже фанат украинцев. И заказал себе вот такую тетрадочку для моих личных заметок, как вот, чтобы писать обзоры, гайды и так далее. Не всегда есть что-то под рукой, поэтому тетрадку можно носить с собой или держать ее дома. А если обратить внимание на задний фон, то это небольшая пасхалка для тех, кто знает и смотрит мой канал. Ну, вы бы поняли, как обзор в скором времени ожидать. Как вы поняли, остался последний тест-драйв и уже тест-драйв на ринку Ну, свой новый образ я уже получил. Надеюсь, скоро новый образ будет и у вас. Поехали тестировать. Для тест-драйв нам понадобится вода, горячая, мыло. Чайник скипел горячий. Ну естественно толстовочки, естественно мы возьмем сразу принт, чтобы на нем все протестировать. Кстати, желаю вам здоровья и следите за своим здоровьем. У нас сейчас опасные времена и это лично от меня совет, я на этом сайте заказывал такие вот интересные масочки. Ладно, поехали, мочим. Сейчас мы добавим кипяточку, потому что водичка уже чуть-чуть подостыла. Намажу именно сам принт. Он не линяет игру. Ну не выцветает, не линяет, ну блин, годами, наверное Потому что я говорю, вещи свои ношу В очень тяжелых ситуационных условиях Я люблю активный образ жизни Польем все это кипяточком Видите, кипяточек Ах ты, горячая Так, ладно, что можно больше в эту руку воду опустить Давайте сделаем так Потрем еще, ах, горячо Потрем еще немножко мылом Ну, чтобы и не мылилось. А делаем вот так вот, вот так вот. Ну, судя, видите, даже попенит, и белая. Мыло натуральное, пахнет, м -м, хозяйственным. Беленькая. Нелиняющая. Кстати, для меня это было большим открытием, когда я несколько лет назад первый раз заказал вещи этого сайта. Они, они не линяли. Я на рынке ходил, покупал вещи. Что делаешь, покупая вещи на рынке или в магазине? Естественно, стираешь. И очень часто ты переживаешь, что вещи полиняет, и стираешь их отдельно от других вещей. С этими вещами такого нету я всегда спокойно новые покупные вещи стираю со своими старыми вещами потому что не боюсь что они покрасятся ну думаю на не будем видео затягивать надолго как вы видите надпись светлая мыло и белая водичка соответственно тоже светлая тест-драйв считаю пройден еще раз привет напоследок хотел бы сказать естественно приняли вещи которые я уже простирал высушил. Отдел. Вот так вот это выглядит спереди. Соответственно, сейчас скажу, как выглядит сзади. Вот так вот выглядит мой рюкзачок на моей гагаринзанке. Так что, если ты хочешь выделиться и носить вещи, которых больше нигде нет, и не встретить другого человека, или просто самовыразиться, то этот сайт действительно очень классный. Потому что доставка дня 4 задела за дальние, восходы. думаю, по западу вот это вообще занимает день-два. Делается очень быстро, шьется, заливается в дизайн, выбирается с точки это не редактивный, это не шутка, это шутка, поэтому мы не институт порекомендовать данный сайт, напоминаю, ссылки под видео и много чего другого. Конечно же, все мои кит.ру, это будет шутка ваша шутка. Пока-пока, увидимся в рандоме и вас рекомендую.